В двух предыдущих роликах с нарезкой смешных моментов я рассказывал вам о читерском прицеле и о читерской сенсе. А героем сегодняшнего ролика должно было стать киберспортивное разрешение, но просто посмотрите на него. Я бы не смог с этим играть, да и картинка была бы несмотрибельной. Поэтому мы просто узнаем и профессионалы и его количество пикселей в высоту и в ширину. Оставить а вы его будете уже на свой страх и риск. Да, давай, сука, закрепай, закрепай, давай, давай, заклипай, заклепай, сука, давай. Я же знаю, что ты хочешь заклипать, я знаю, как только ты это увидел, ты сразу подумал о том, чтобы закрепать. Сука, Я вас предупредил. Перед просмотром обязательно не забудьте подписаться на канал и поставить лайк ведь это бесплатно и вы в любой момент можете передумать погнали 12 13 14 13 16 18 17 20 21 22 10 лет 10 10 10 с чем они? С мясом? Ну... Я понял, что не с сыром. С каким? Может, с человечиной? Может, с человечиной. Может, человечиной. конечно, ел, но типа, блядь. А ты ел все таки Конечно. Конечно! Каждый человек же ее пробовал. Конечно. Свою ж кожу я блядь. А, это мясо, да? Правильно понимаю? Конечно. Конечно. Это что? Орган, правильно. Посыри, yeah. <связь> Вам помощь нужна ли? Ты... Паша, я? Yeah? Опа. О, зала, а, кирилл здорово, здорово, здорово. <связь> здорово, тапочек. <связь> здорово. <связь> Ебание, копай. <Все>, <связь> ты полрубил <связь> Конечно, твоя мама мне помогла. <связь> <связь> Ой, <блядь>. <связь> <связь> вот она, вот <связь> она. Что? Нет, я попал попал Я попал нахуй. Я попал нахуй. Я попал нахуй. Я стой! нахуй. Я попал нахуй. Один это что за молодой, блядь? Блядь, ну Никита, ну что это такое? Блядь, а, я... Йомид. И пойдем, убеги, убеги, убеги, убеги! Блять, ну не ешь, что ты сделал, Артем! Ну это письмо! Неба, Ляконка не супер сложный перс, не прям такой, как и надо... Ну, наверное, сложно кинуть, на самом деле. проебали нахуй, не умею за играть. Ну, короче, мы проебали друзья. С чего ты взял-то? сколько ему лет Ладно, давай так давай. Блять, а кого я хукаю? Там все мертвые, блять что я сделаю? Чел, там профессионал такой сидит. В комнате дай ему компьютер, ёба. Так он не в комнате. Да, не в А, он не в комнате. Мне похер, Никита, давай аккаунт. Все, трон? Ари ему, что тронче. Не дай бог, учес лес пойдет после Так, что меня собрал Зевс к 45-й минуте. А зачем транквиллы? Обувной магазин, раз. Обувной магазин. Чел, у меня еще, знаешь, что у меня еще было. Вот я такой, что продал этот на ману буц. Так, ну шо, собираем еще один обувной магазин? Нет, не надо, пожалуйста. А вот ты представь вообще, ну, если бы реально на какой-нибудь там, ну, 3000 ПТС, чего бы собирал такой магазин. Не, у меня был такой. На Медузе, он чисто, а не, на Марсе 4 сапога собрал. А вот у нас, кстати, 2000 2806, это год рождения? Может быть. Да почему? я? <свят> да <свят> не! <свят> да <свят> зато легче потом будет выигрывать. Все, а давай, без на пушку. Закатывай уши дворов. Алло! Не видит Авиа. <свят> Алло, запушен, запушен, Я не буду пушить, <свят> <свят> пушу, <свят> я дипу. Пошли, говорю, тебе пуши! Эй, блядь! Ой, ой! Найс! Охуй я, блядь, там на водку. Чишка! на самом деле, это был челлендж. Мы начинаем тащить 15-6, чтобы интереснее было. А, пиздан. Да, тихо, Никита, тише теревля. Не похуй, я ЛС, я просто буду пикать. Вообще, как тупой дебил, чтобы, знаешь? Никита темка, Никит. Никит. Я не буду показывать пальцы. Я не хочу брать. Да какой пиздный, ты прикалываешься, что ли? Какой пиздон? Ну что я с твоей еду человек я Через 5 минут вылечу. Ну, нам мне нужна! Блять! Ну, возьми, Скар. Так, это последний раунд, блять. Типа. Я, блять, обладатель нахуй компании Валв, блять. Я так решил, а так и будет, блять. Граната, отдайте, суки. Помощь, помощь, помощь надо. Иди, Скола. Убил, убил, я... <звук> Клач, арки, -м -м. Проблема в том, что. <смех> <смех> себя... А, понимаю. Еще, за этой... еще с этой. А О! что? <смех> <смех> <плес> Ой, <плес> я не, не, ну зум дай там жёсткий <плес> Два, два <плес> топ мид Ой, я попал Чё, один да? сайтал Так, нечего О, я попал на зуму <плес> <плес> Ворвался смог Пожалуйста, помощь, нет? Блять, господи, какая херня произошла сейчас А не можешь не стрелять почему? А, да Оху, что уху. в прыжке? Ой, Ой. Ой. Да, ебан... я Блядь, на выходу попал Что, как? Фу что? что? Неважно, я пошел Я осуждаю, не одобряю, высказывания подобной вещи Алло, новый какой у меня 67 хп, алло, да? А, тихо, тихо, тихо, тихо. Умри пидор. О, я их осуждаю, я то отобряю, заебали, блять. Прости, я, я, не, пидор... Да, ассоль, ты вообще ебанутый. Ты что за чьи мы делаем? Да, все, все, все. Я не то, я то имел Я осуждаю и не одобряю подобные высказывания. Эти слова просто подвергаются тотальнейшему осуждению.